Привет, ютубчане! Сегодня мы будем складывать вот такой стульчик поворотный. В комплекте идет заплавный такой лафанчик. Вот такая вот основа, в которую вставляются сюда ролики. Это мы будем первое делать. Также вот такая спинка с рисунком кошки. И сидушка с рисунком мышки. Посмотрим комплектацию. Первое. Винт фигурный одна штука. Винт фигурный одна штука. Ополочка э, поворотно-подъемного механизма одна штука. Оваленно-металлическая одна штука. Пневматический цилиндр одна штука. Ролик пять штук. Теперь вскрываем. Ролики. Значит, оболочка, один винт, второй винт, Также сам цилиндр подъемный. под спинку так скрываем по инструкции пакет с роликами и устанавливаем в эти отверстия представляет собой значит вот такую вот деталь с проточенной частью в конце на которой находится выточка и фиксатор установить нужно в это отверстие до конца приложив небольшое усилие что мы там зафиксировали в ролике перевернув значит основание устанавливаем в центральное отверстие подъемный механизм на него одеваем оболочку в которой тоже вот в середине при конце есть фиксаторы которые будут препятствовать снятию одев значит сверху чехол он фиксируется, опять же, в нижнем пазу, который препятствует снятию. Теперь берем уголок и фиксируем его в сиденье. При помощи берем сиденье, переворачиваем с этой стороны. Вот есть паз, который мы трошки ниже вставляем Уголок совмещаем с резьбой и сюда прикручиваем винт. И соответственно выставляем насколько нам надо, чтобы задняя спинка была ближе к сиденью, либо дальше. После этого собранное сиденье устанавливаем на подъемный механизм. У нас ребенок маленький. Мы устанавливаем значит фиксатор самое ближнее положение чтобы спинка задняя была как можно ближе к сидению теперь устанавливаем на подъемный механизм на заключительном этапе берем спинку значит нижняя часть у нас немного уже чем верхняя в нижней части такое вот углубление место, куда потом вкручивается винт спинки. Одеваем его на штырь и фиксируем вот выемка, по которой будет двигаться спинка, получается сам винт. Можно спинку поднять выше, опустить ниже, то есть тоже можно регулировать. Опять же так, я говорю, ввиду того, что ребенок у нас маленький, мы опустим в самый низ. И вот уголок, он пропускается вниз. И эту планку нужно завести, для того, чтобы фиксировался болтом через отверстие придавливал ту планку, которую я вам показывал только же. Хотите собрать такой стульчик своими руками? Нет, ничего проще. Купить составные части. Понадобится, возможно, только ножницы, чтобы скрыть Конверты. Также Инструкция прилагается и видеоинструкция, которую вы можете увидеть в моем видео.